Представители чеченской диаспоры скептически оценили сведения о смерти Тумса Абдурахманова. Новые сообщения о смерти Тумса Абдурахманова не подтверждены надежными источниками, блогеры могли скрыть силовики для его безопасности. Указали представители Ассамблеи чеченцев Европы и Ассоциации Вайфонд, призвав дождаться официальной информации. Как писал «Кавказский узел», 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумса Абдурахманова, но представители ассоциации Wi-Fi и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что публикации об убийстве блогера не выглядят достоверными. Однако сегодня об убийстве Тумса Абдурахманова сообщили его соратники. Информацию подтвердил и сын президента Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова-Анзор. Впервые информация об убийстве Тумса появилась 1 декабря в Телеграм, канале Ичкерия, Герои, Враги и Предатели. Позже сам канал опроверг это сообщение. Однако Телеграм, канал Кавказ Фронт, поздно вечером 1 декабря, опубликовал видео, на котором показано тело человека, отдаленно похожего на Тумса Абдурахманова. В сообщении утверждалось, что Абдурахманов убит. В комментариях пользователи указали, что на кадрах не Абдурахманов, а Аслан Гусейнов, убитый годом ранее. Сообщение об убийстве Абдурахманова могло быть легендой спецслужб в целях его безопасности, отметил сегодня пресс-секретарь Ассамблеи Чеченцев Европы Шамиль Албаков. Надеюсь, что эта новая информация о гибели Абдурахманова неправда и его просто скрыли от опасности. Сообщение соратников Тумса я не могу не подтвердить, не опровергнуть. С ними на связи я был, они так же, как и я, не смогли дозвониться и связаться ни с братом, ни с кем. Возможно, у них есть иные источники. В европейской прессе были публикации о стрельбе, без подробностей. «Я надеюсь, что была некая опасность, стрельба, и его вместе с братом скрыли утром того же дня. Мы очень надеемся, что они живы и не готовы это сведение о гибели Тумса подтвердить», — сказал корреспонденту Кавказского узла Албаков, указав на необходимость дождаться официальных сообщений. Схожее мнение высказал представитель Чеченской правозащитной ассоциации Вайфон. Представители организации находились в систематическом контакте с Тумса Абдурахмановым и его братом Мухаммадом, поэтому сведения об угрозе или ее отсутствии могли быть получены от Абдурахмановых только ими, сообщил представитель Вайфонда корреспонденту «Кавказского узла». «Мы не знаем, какие у них соратников Тумса материалы. К сожалению, у нас нет информации», — сказал он. «Если Абдурахмановы были скрыты сотрудника шведской полиции из соображений их собственной безопасности, то им могло быть запрещено распространять любые сведения об этом», — добавил он. «Да, такое практикуется», — сказал представитель Вайфонда. Напомним, 7 октября 2021 года стало известно, что Тумса Абдурахманов получил в Швеции статус политического беженца. 26 февраля 2020 года на блогера было совершено нападение, но он сумел обезоружить Руслана Мамаева, проникшего в его квартиру с молотком. Мамаев позже частично признал свою вину, он настаивал, что не планировал убивать блогера, но пошел на это, так как не мог ослушаться людей, которые направили его в Швецию из Грозного. Мамаев заявил, что заведомо провалил задание. Суд в Швеции 11 января 2021 года признал граждан России Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву участниками нападения на блогеры из Чечни Тумса Абдурахманова и Приговорил их к 10 и 8 годам заключения соответственно. Со стороны Тумса Абдурахманова регулярно звучала критика в адрес Рамзана Кадырова и его окружения. Блогер неоднократно становился объектом критики со стороны приближенных главы Чечни и провластных чеченских медиаресурсов. На Кавказском узле опубликована справка «Главная Тумса», почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью лорда. Материалы о противостоянии Тумса Абдурахманова с чеченскими властями, собранные Кавказским узлом на тематической странице Тумса против Кадыровцев.